«КамАЗ-мастер» славится своими многочисленными победами в автогонках. Это история выдающихся достижений в отечественном автомобильном спорте. Трехкратный обладатель Кубка мира по внедорожным ралли, неоднократный призер и тринадцатикратный победитель супермарафона «Дакар», отмеченного в высшей категории сложности, пятикратный победитель международного ралли «Шелковый путь». 14 декабря в гостях Института управления экономики и финансов КФУ побывал российский автогонщик, мастер спорта России международного класса, победитель Ралли Дакар 2013 года Эдуард Николаев. Общение со студентами, ведь мы техническая команда. Да, но ну не только у нас техники в команде, но и экономисты, инженера, и кого только нет. Когда вот на встрече именно такого плана мы видимся со студентами, слушаем очень много от них вопросов интересных. И многие из них потом приезжают к нам в набережные Челны, приезжают в команду, и многие даже устраиваются к нам на работу. Свой путь в большой автоспорт Эдуард, как и многие автогонщики, начал с картинга, которому он увлекся еще в детстве. На одном из всероссийских чемпионатов по картингу Эдуард становится победителем. Этот успех молодого картингиста не остался незамеченным и был приглашен в автогоночную команду КамАЗ Мастер. По мнению российского спортсмена, именно сплоченный экипаж залог всех достигнутых побед. У нас все в равных условиях, и пилоты тренируются в равных условиях, и штурмана нет какого-то выделившегося от члена экипажа. У нас команда. То есть мы выполняем требования нашего руководства. Цели и задачи также выполняем, которые перед нами ставят. Поэтому наши автомобили соответствуют друг другу. И тут уже зависит от мастерства каждого. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.